Приветствую вас в этом видео. Это тест на тревожное расстройство и панические атаки. Вам предстоит ответить на три простых вопроса. Первый вопрос теста – это если у вас повышенная тревожность. Повышенная тревожность – это когда вы часто реагируете тревожно, накручиваете себя на негатив, не можете отвлечься от мыслей. Это когда вы реагируете страхом на то, что раньше страха не вызывало, когда беспокойство возникает само по себе. Если у вас повышенная тревожность если да, то просто смотрите дальше. Если нет, то у вас нет тревожного расстройства. Потому что самым главным его признаком является именно повышенная тревожность. Второй вопрос теста. Есть ли у вас симптомы страха в теле? Симптомы страха в теле это когда при беспокойстве у вас уже подскакивает пульс, возникает головокружение, бросает то в жар, то в холод. И ощущение дискомфорта в животе, шум в ушах, напряжение в теле. Эти симптомы возникают периодически, а не моментами. Если у вас симптомы страха в теле? Если да, то продолжайте смотреть это видео. Если нет, то у вас есть повышенная тревожность. О том, как от нее избавиться, как она возникает и многое другое вы найдете на моем YouTube канале. Ссылка на него в описании к этому видео. Третий вопрос теста. Есть ли у вас панические атаки? панические атаки это когда вы боитесь своего состояния вызванного страхом и боитесь его уже за последствия что прямо сейчас что-то с сердцем случится инфаркт инсульт что упадете в обморок что задохнетесь что потеряете контроль или сойдете с ума что люди подумают что вы ненормальный достаточно хотя бы одного страха за последствия Есть ли у вас панические атаки если да то у вас тревожное расстройство и панические атаки. Если нет, то у вас тревожное расстройство и симптомы страха в теле. О том, как это возникло, как избавиться и многое другое, вы узнаете на моем YouTube-канале. Прямо сейчас кликайте на логотип, переходите на мой канал, обязательно подписывайтесь и смотрите последние видео. Они будут для вас чрезвычайно полезны. Спасибо, что прошли этот тест. На этом все. Переходите, смотрите. Всего доброго.